Хей у нигерей всем, привет, меня зовут Леса. и сегодня мы будем делать итоги конкурса на владыку сервера на улет на 14+. Так, а, кто не понял, я записываю ролик, точнее звук, с телефона ибо мой микрофон наивнулся. Так, а, случайно первый видеоролик, заходим на седьмой, потом как раз проходил этот конкурс. Так, ставим на паузу, я нашел такой замечательный сервер, который... Рандомно выбирает не числа, а комментарии. Так, я удалил один комментарий Димчика, так как он написал два комментария. Один лишний был, другой. Который, ну, вы Понимаете, короче. Копируем ссылку и вставляем в Ну, Убедил нас соответственно на 300. Я выбирал один раз, то есть я пару раз не выбирал, только один раз. И все честно, как бы надеюсь, вы мне доверяетесь, вот, контакт его есть, написал он участвую, все правильно, все проще, правда, ошибочку участвую, надо, ладно, мне как-то все равно, да. заходим на его аккаунт вконтакте, сейчас я мне пишу и ему выдадут, выдадут. владыку, короче, вот, ну я вам сейчас короче, напишу, все а как же это тратить? смотреть на свой видеоролик и субботу говорить в микрофон, но в такой ужасный момент уже. Короче, всем.